Мужчины часто требуют от женщин невозможного, например, они хотят все практически, чтобы девушка в сексе была раскованная, умелая, все знала, но чтобы до него у нее было мало парней, в идеале один, видимо, тренер, да? Только он ее готовил не к Олимпиаде, а к Сергею, ну и не сам типа, а чисто на тренажерах, он только считал, раз, два, три, перевернулись, пошли приседать, чтобы ты когда сверху, у тебя ноги не уставали, и потом он у нее на свадьбе будет сидеть, говорит, моя девочка, да? Ну, не надо себя обманывать, если женщина в сексе опытная, она этому не самостоятельно научилась. Это не английский язык. Тут нельзя созвониться по скайпу с чуваком из Чехии, чтобы он тебе объяснил. Типа, не-не-не, язычок к небу, а то задохнешься.